В этой части курса мы поговорим о различных типах или моделях сетей, которые можно обнаружить в мире. Различия в этих моделях основываются на ключевом свойстве, которое создает общий вид всей сети, на том, насколько сеть централизованная или распределенная. Это определяет множество характеристик сети, таких как то, каким образом все перемещается по ней, какие узлы имеют то или иное влияние, насколько быстро можно повлиять на всю сеть целиком. В предыдущей части курса мы рассматривали общую степень связности сети как основной параметр, по мере увеличения или уменьшения которого сеть все больше объединялась или наоборот разобщалась. Ключевым параметром, который мы будем исследовать в этой части, станет распределение степеней узлов сети. Этот параметр отражает различия в степенях связанности между узлами в графе. Если по-простому, то его значение отвечает на вопрос, все ли узлы имеют примерно одинаковое число связей, или у некоторых связей очень много, тогда как у остальных всего несколько. Различные модели сетей, о которых мы будем говорить в этой части, находятся в таком спектре распределения степеней. Начнем мы с рассмотрения систем с однородным распределением, при которых все узлы имеют практически одно и то же количество связей мы будем говорить о случайных сетях и распределенных системах, которые имеют относительно равномерную сетевую топологию. Однако, по мере увеличения параметра распределения степеней, мы будем наблюдать, как начинают появляться более крупные узлы – хабы. Сети такого типа называют децентрализованными, подразумевая, что в отличие от распределенных графов, не имеющих никакого центра, такие сети все-таки содержат несколько центральных хабов. У децентрализованных сетей есть свойство тесного мира, которое уже упоминалось ранее, что делает такие сети очень эффективными для связи большого числа элементов путями с небольшой длиной. Наконец, мы еще больше увеличиваем параметр распределения степеней и получаем среди узлов очень сильную неравномерность в степнях связности. Мы получаем централизованные сети, имеющие один или несколько господствующих узлов и множество узлов с относительно малым количеством связей. Этот тип сетей описывается моделью так называемых безмасштабных сетей, мы поговорим о них позднее. Можно задаться вопросом, почему же существуют сети с совершенно разными распределениями степеней. Ответ на него должен стать очевидным после просмотра нескольких следующих лекций. Мы начнем со случайных сетей, на примере которых можно будет увидеть, что большинство сетей в общем-то совсем не случайны. Птицы в экосистеме не просто случайным образом выбирают на каких существ им охотиться. Точно так же и люди не случайным образом выбирают себе друзей, а Министерство транспорта не наугад выбирает места прокладки магистрали между произвольными местами. Все эти связи, конечно же, образуются по определенным правилам, которые управляют тем, с каким узлом и зачем будет установлена связь. Именно все совокупное поведение этих взаимодействующих узлов дает нам множество сетей с характерными и широко распространенными свойствами. Суть в том, что мы живем не в мире случайных сетей, а в мире сетей, имеющих определенную структуру, которая возникает из таких частных правил взаимодействия. Наконец, подчеркну, что параметр распределения степеней, хоть и является количественным показателем, но его изменение может иметь качественный эффект на рассматриваемую сеть. Если вы находитесь в одной из ранее перечисленных сетей, то в зависимости от типа сети дела могут идти очень и очень по-разному. Для примера можно взять политическую сеть. Политические социальные сети простираются от сильно централизованных форм диктатуры, когда все социально-политические связи приводят к главенствующему узлу, до другой крайности, некоторой формы эгалитаризма, когда власть и ответственность распределена в плюралистической манере между всеми. Эти различия в сетевой структуре будут иметь системный эффект и влиять практически на все области социальной и культурной сфер жизни. Таким образом понятно, что распределение степеней в сети является очень важным. Именно оно и будет темой нескольких следующих лекций.